Всем привет! Вы смотрите универ в студии Анна Глазунова. Я расскажу вам о самых ярких новостях студенчества. Итак, сегодня в выпуске. В Казанском университете прошла отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов. В КФУ состоялось закрытие третьей Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку. Ученые КФУ разработали инновационный антисептический препарат КФУ-05. В малом зале культурно-спортивного комплекса Уник состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов Казанского федерального университета. Более подробно смотрите в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации студентов КФУ. С приветственным словом перед слушателями выступил первый проректор Казанского университета Ариас Минзарипов. Уважаемые коллеги! Спасибо, что вы делаете. Благодарю вас за то, что еще вы сделаете в будущем, когда будете еще учиться в университете, потом после окончания университета. Желаю вам всего самого-самого хорошего, творческих успехов, а главное, чтобы были здоровы. Здоровы, пожалуйста, берегите, занимайтесь спортом и. Не пускать этот момент. После приветственных слов директор департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Юлия Виноградова выступила с отчетом о деятельности первичной профсоюзной организации студентов КФУ за последние пять лет. Большое внимание в деятельности профсоюзного комитета уделяется правовой работе. Ведется совместная работа администрации и правкома в принятии решений и формировании локально-нормативных актов по различным направлениям, затрагивающих интересы студентов. За отчетный период профсоюзный комитет принял участие в разработке и более 170 локальных нормативных актов в области образовательного процесса стипендиального обеспечения проживания нагородних студентов в общежитиях КФУ. Также слушателям было рассказано об итогах деятельности комиссии правкома студентов. Лилета Липова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете торжественно закрыли третью Всероссийскую студенческую олимпиаду по арабскому языку. О том, как это было, расскажем в сюжете. В Казанском федеральном университете прошло торжественное закрытие Третьей Всероссийской студенческой олимпиады по арабскому языку. Важным гостем стал посол Сирии в Российской Федерации Риад Хадад. Он поприветствовал участников на своем родном языке. Важность изучения арабского языка отметил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. Для зрителей выступали студенты в ярких национальных костюмах, представляя разные восточные государства. Я представляю страну Сирию, я буду выступать, буду рассказывать стихи, буду петь, танцевать. И мне как бы очень понравилось. За эту неделю я вжилась в роль арабской девушки, и это очень потрясающе. Мы будем представлять Кувейт. Мы выбрали песню Кунанта, потому что мы считаем, что у нее очень глубокий смысл. Изучать арабский язык сложно, признаются студенты, но очень интересно. У языка очень красивое звучание и интересно очень его изучать. Очень красивая письменность. И плюс у арабского мира очень богата история и культура, очень много э, каких-то научных текстов написанных именно в оригинально арабском. Это не самый простой язык, но если приложить определенные усилия, то можно выучить. На сцене студенты играли на музыкальных инструментах, пели и разыгрывали миниатюры. Особенно зрителям понравился еменский танец с кинжалами. Напомним, что Олимпиада по арабскому языку стартовала 31 октября. И в ней приняли участие около 90 студентов из разных субъектов Российской Федерации. Участники Олимпиады проходили конкурсные испытания по семи номинациям. На сцене один за другим выходили особо отличившиеся студенты. Победители награждали грамотами и подарками. Анна Глазунова, Андрей Багудинов, Универньюз. 31 октября в шоуруме высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошел кастинг телеведущих. Участники отвечали на каверзные вопросы членов жюри и выполняли сложные задания. Предлагаем вам посмотреть подборку самых интересных моментов кастинга. Об этом нельзя рассказывать совершенно никому, но я больше не могу, не могу молчать. Я не могу держать это в себе. Универ ТВ – это самый лучший телеканал.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 Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный антисептический препарат КФУ-05, который обладает рекордной антисептической активностью. Он подавляет бактерии, грибки, простейшие и вирусы, а также он менее токсичен по сравнению с аналогами. Более подробно расскажет наш корреспондент Эльвира Зорина. Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный антисептический препарат КФУ-05. Он обладает широким спектром антимикробного действия для наружного применения. Ближайшими аналогами КФУ-05 являются широко известные в России препараты мирамистин и хлоргексидин. Антисептиков существует большое множество. Но главная проблема, которая вообще зачастую встает перед мировым здравоохранением в том, что микроорганизмы, в частности бактерии, они очень быстро приспосабливаются к существующему препарату. История разработки КФУ-05 началась в 2014 году, когда научно-образовательный центр фармацевтики выиграл проект в рамках федеральной целевой программы. В рамках этого проекта в течение трех лет мы синтезировали больше 100 соединений, исследовали их антибактериальную активность, токсичность, и по результатам этих исследований было выявлено одно наиболее активное соединение. И мы стал КФУ-05. Далее, в 2017 году мы уже подали заявку на проведение доклинических исследований кфу 05 в рамках федеральной программы «Фарма-2020». Проект получил поддержку. Далее, в середине 2017 года мы представили его на комиссии Минобранауки в Москве и с конца 2017 года начались доклинические исследования. В ходе разработки КФУ-05 ученые тестировали лекарственные средства в искусственных условиях. Важнейшие задачей, которую мы ставили перед собой, было создать не препарат, который бы обладал наибольшей активностью среди всех существующих, а создать такой препарат, которому бы микроорганизмы не вырабатывали устойчивость. Специально выращивали бактерии в присутствии нашего препарата, в таких концентрациях, в которых он не вызывал их гибель, и также использовали препараты сравнения. Было показано что кфу 05 даже 30 поколение бактерий по-прежнему были чувствительны то есть кфу 05 действовал на них даже уже 30 поколение бактерий на сегодняшний день КФУ-05 обладает рекордной антисептической активностью, подавляет бактерии, грибки, простейшие вирусы, а также он менее токсичен по сравнению с аналогами. На настоящий момент у доклинические исследования КФУ-05 завершены, и по их результатам мы можем как раз-таки констатировать, что он обладает целым рядом преимуществ перед существующими антисептиками. Прежде всего, это самое главное на наш взгляд, КФУ-05 препятствует развитию устойчивости. Микро микроорганизмов, то есть бактерии и другие микробы к нему не привыкают. Также КФУ 05 менее токсичен, чем существующие препараты. У него благоприятный профиль физико-химических свойств, то есть он стабилен и в водном растворе, он хорошо растворяется в воде. Производство данного препарата планируется к 2023 году, но перед этим он должен пройти все фазы клинических испытаний. Ильвира Зорина, Фариза Хитоглы, Универньюз.